Добрый вечер, дорогие подруги! Очень рада, что сегодня такой замечательный день, 21 числа декабря, день зимнего солнцестояния. Мы собрались с вами на вебинаре, который посвящен очень важной теме, важной для всех семей, важной и для женщин, и для мужчин, и для родителей, и для бабушек и дедушек, и, конечно, для подрастающих детей – и тема сегодняшнего вебинара Какая пугающая свобода: как сохранить свое психологическое здоровье в начале самостоятельной жизни ребенка. А у нас продолжается проект, который ведет наша активная команда из Тамары. Этот проект называется Здоровье и гармония женщины возраста 45. Плюс». Он реализуется активом проекта Кэшер и поддержки российского еврейского конгресса в рамках проекта Кэшер России и поддерживается еврейской общины Самары. И с нами руководитель этого проекта, наша активная участница программы женское еврейское лидерство Марина Коган, которая инициировала много мероприятий по этому проекту и сегодняшний вот этот наш вебинар. И э, наши мероприятия идут на стыке двух программ, двух проектов нашей организации. Это программа «Женское здоровье» и программа «Женское еврейское лидерство». И такая важная, волнительная для каждой семьи тема э, сегодня будет поддержана нашими экспертами из Самары. Я хочу вам представить э, Александру Ермолаеву, педагог-психолог. Добрый вечер, Саша. Вы активистка проекта Кэшер из города Самара. Многие вас знают, но многие знают вас именно вот как лидера, как активиста. Вот сегодня мы поговорим с вами, с вашими профессиональными компетенциями по этому вопросу. Именно вот как педагог-психолог вы сегодня раскроете нам эту тему. И с нами наш постоянный эксперт Елена Строганова, практикующий психолог, лидер проекта Кэшер в Самарском регионе. Вести этот вебинар буду я, Марина Константинова, руководитель программы «Женское здоровье». С нами здесь замечательные сотрудники проекта «Кэшер», которые поддерживают нас во всех вебинарах, на всех наших платформах. Я хочу еще раз поприветствовать здесь Инну Моторную и Юлию Ершову, наших региональных представителей. С нами здесь Елена Красильщик, руководитель программы «Женское и еврейское лидерство». И наши активистки из разных, разных уголков, из разных городов. Конечно, Самара, как инициатор этого вебинара, пригласила сейчас своих участников, партнеров. Но я вижу здесь девушек из разных городов и всех приветствую. И хочу передать слово нашим экспертам для того, чтобы мы вместе с вами поразмышляли вот именно на тему прихода в состояние, когда дети... Которые еще в детстве говорят очень часто «я сам, я сама», но в этот момент уже не просто говорят, а начинают делать какие-то активные шаги по твоему проявлению взросления ухода в самостоятельную жизнь. Формат нашего вебинара такой, у нас эксперты расскажут нам, осветят разные вопросы. Вы можете писать вопросы, которые волнуют вас в чате, потом мы включим звук, мы сейчас просим выключить звук, пока будут говорить эксперты, вы можете включить звук и дальше задавать вопросы. И я хотела бы, чтобы вообще сегодня наше общение было в таком уютном дискуссионном режиме. Итак, Саша, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо, Марина. Я думаю, что сегодняшняя, вот э, та тема, которая была заявлена, э, Марина, когда мне ее озвучивала, она э, так ко мне плавно подошла и говорит: но ты же не только психолог, ты же еще и педагог. Вот, может быть, ты нам расскажешь про эту тему. Э, мне эта тема очень близка со многих сторон. Я еще, как родитель, немножко не дожила до процесса э, такого сепарации, когда. Когда ребенок уходит из дома выходит и начинает свою самостоятельную жизнь но подростковый возраст меня уже догнал как родителя и давайте так сепарация вообще в принципе термин термин отделение в психологии когда мы говорим про сепарацию мы говорим о процессе отделения ребенка от родителей или родителя от ребенка и на самом деле мы сегодня заявили тему, когда родитель говорит, точнее, когда родитель переживает сепарацию уходящего ребенка, либо физический ребенок уезжает куда-то в другую страну. Тем более, что нам с вами эта ситуация довольно близка, потому что у нас есть возможность такая, такая преимущественная возможность перед многими, что мы можем своих детей отправлять в другую государства в Израиле, в частности, да, что по, по программе на АЛЕ. И есть программы другие, когда уже повзрослевшие дети могут уезжать на какие-то обучающие моменты. Конечно, до того, как ребенок повзрослеет, есть очень разные мнения про то, что когда же процесс взросления считать состоявшимся, по последним данным, Всемирной организации здравоохранения по последним данным и ЮНЕСКО подростковый, а нет, или юношеский возраст, или подростковый возраст продлили до 24 лет. Так что у нас... Подростковый, до, 20, да. Да, до 24 лет находится в подростковом возрасте. Хотя мы на, на занятиях по психологии... Психологии нам говорят о том, что подростковый заканчивается вроде там в 13, 14, 15, потом начинается юношеский. И в юношеском возрасте это у ребенка должна появиться другая потребность. Да? Если мы говорим о взрослении ребенка, мы говорим о том, что э, мы все это знаем, сейчас все люди э, очень образованные и знают, что есть психологические кризисы возрастные, которые проходят, э, сначала ребенок он уже повзрослевший человек, и вот э, на каждом возрастном этапе у каждого возраста есть определенная основная э, деятельность, как вид деятельности, который э, по возрасту присущ больше всего э, человеку в данном возрасте. Так вот, в подростковом возрасте ребенок как раз э, у него основная задача сепарироваться от родителя. То есть, э, в связи с тем, что он не может это сделать по закону до 18 лет, он уходит из-под родительской поддержки эмоционально сначала, да, вот 12-11 у некоторые дети начинают уходить немножко эмоционально от родителей, вот в 14-15 лет они вроде бы должны уже эмоционально быть независимыми, И, но вот этот Возраст 24 года, мне кажется, 25 это прям очень много для этого самого подросткового возраста, потому что дальше ты должен быть юношеский. И в юношеском возрасте это вот от 16 лет. Основной вид деятельности это как раз становление меня как профессионала, становление меня как отдельной ячейки общества, но не обязательно создавать семью, да как отдельную ячейку. а Именно что я, я сам, вот этот вот кризис трехлетнего возраста возобновляется в юношеском. И о чем мы говорим? Процесс сепарации у родителя с ребенком происходит несколько раз до этого возраста. отделение Первое отделение родителя от ребенка, мамы от ребенка, точнее ребенка от мамы происходит в процессе рождения. И это очень такой важный процесс сепарации, потому что... И естественно, мама, находясь в долгом, довольно долгом промежутке времени, там до 9 месяцев, когда ребенок находится под полной ее защитой, в комфорте, он там ест, он там спит, ему там хорошо-хорошо, он под маминой защитой, у него там все прекрасно. И вот происходит какой-то момент от мамы, даже не зависящей, когда ребенок рождается. И дальше происходит несколько таких тоже сепарационных периодов, точнее таких моментов, по которым мы можем говорить, что ребенок все больше и больше отделяется от мамы или от того взрослого, с которым он общается, да, который его растит. И я думаю, что вы тоже прекрасно эти моменты все знаете. Это и отлучение от кормления. И потом отлучение, если ребенок какое-то время там, приходил э, с мамой спал, да, то в какой-то момент он выходит из э, маминой кровати и там, в три года, мама говорит, так, все, туда. Потом происходит момент, э, это очень важный сепарационный момент, когда ребенок, э, мама как бы расстает с своим ребенком и отдает его в детский сад. Либо если это не происходит в детском саду, то это происходит там в школе, может быть, в подготовительном каком-то возрасте, да, то есть там 5-6 лет. И дальше ну, школа уже точно разделяет маму и ребенка. И, конечно, каждый из этих моментов очень нам переживается. И когда мы привыкаем вот к этому состоянию, что э, я как мама могу дать своему ребенку и тепло, и уют, и... Я вижу, где он находится, что он делает, и я могу его контролировать, я могу э, какие-то вещи ему помочь, подбежать и поймать его в какой-то момент. Конечно, э, когда он уходит в детский сад, и я его не вижу сначала 2 часа, потом 4, потом целый день, и на протяжении уже долгих периодов времени я не вижусь со своим ребенком, да, как мама, конечно, это очень важный такой момент, который который мы проходим почему я об этом говорю потому что мы практически можно сказать забываем об этих моментах что мы уже все эти этапы проходили и когда мы снова оказываемся в этой ситуации почему-то нами забываются эти моменты что уже была, был процесс как когда ребенок ушел из нашего круга семьи, когда он находился там 24 на 7, и вдруг вот его половину суток, грубо говоря, да, его в общем-то везде нет дома, утром я его покормил, собрал и отвел в детский сад, вечером забрал, мне даже поиграть с ним некогда, он пришел, там, покушал и уже спать надо ложиться. И вот этот вот момент, что делает в этот момент родитель? Вот это, мне кажется, один из очень важных моментов, о котором э, нужно, мне кажется, себя немножечко отправить назад, когда этот э, момент сепарации происходит уже для взрослого ребенка, для ребенка, которому там, 16, 17, 18, который, возможно, сказал, что э, мам, я решил, э, там, или папа, мама, я решил, что я еду в Москву учиться, или там, я не знаю, там в Прагу, э, я поеду учиться. Конечно, это все делается не за 10-15 минут, но для родителей такое решение ребенка, конечно, является очень ну, очень сложным и явно очень эмоциональным. Но решение отдать в детский сад да, принимает родитель не ребенок, а вот решение, что я уеду туда-то, туда-то, да, и буду учиться жить, работать, я не знаю, жениться или еще что-то, это вот принимает решение ребенок. И на самом деле, конечно, разница-то не сильно большая. Единственное, самое, самый какой-то такой вот эмоциональный момент ровно в том, что это не я приняла решение, и оно для меня меня, то есть мне нужно к этому решению как-то приспособиться. И здесь для родителей очень важный момент понять, что дальше за этим будет. Какие моменты связаны с тем, что как мы, как мы дальше будем развиваться совместно с нашим ребенком. То есть есть такой миф, и мне кажется важно обратить на это внимание, что когда мы говорим о том, что у нас там рвется эмоциональная связь с ребенком, когда он там куда-то уходит, и у него случается этот процесс страшной сепарации, на самом деле это не так. И эмоциональная связь, она, возможно, даже становится более крепким, как у ребенка, как не у ребенка, и а родителя, да? когда в подростковом возрасте наоборот она рвется, эта эмоциональная связь, потому что ребенку важнее мнение. Там, одноклассников, сверстников, да, когда они больше смотрят на своих друзей. А эта эмоциональная связь она может стать более крепкой, когда родитель говорит о том, что я готов тебя поддерживать во всем, я готов с тобой все обсуждать, я готов тебе идти навстречу, давай мы с тобой будем сообщать, ну, изначально да, сообща, а потом я слышу твое решение, я готов к нему э, там, прислушаться, но при этом я бы очень хотел, чтобы ты от меня там никуда не убегал, чтобы ты хотел э, продолжать общаться со мной. и Я готов тебе во всем э, помогать э, в, в ситуации, что э, родитель говорит ребенку о том, что я всегда готов идти тебе навстречу, но при этом я очень хочу, чтобы ты тоже меня слышал. Я хочу, чтобы ты тоже не забывал, что я один из самых близких людей, и мне очень хочется, чтобы ты продолжал со мной разговаривать. И это вот те моменты, на которые я хотела обратить внимание. Мы когда проговаривали про что именно, наверное, на чем стоит обратить такое пристальное внимание, да, то есть... Это те моменты, какие являются сложности у, уже у детей, у подросших детей или там тем же, тех же взрослых, когда этот процесс сепарации не происходит. Процесс отделения родителя от ребенка, чем он чреват для самого ребенка. Мы понимаем, как родителю тяжело отпустить ребенка, но при этом мы забываем о том, что для ребенка этот процесс он очень важен для того чтобы в дальнейшем быть успешным человеком и есть несколько моментов которые так сказать опасных для взрослеющего человека которые потом могут отразиться на всей его жизни и какие не очень хорошие последствия могут быть в результате вот этого вот несостоявшегося эмоционального, эмоционального вот этого разделения. Да. Есть момент, первый, это то, что люди находятся в постоянном поиске себя. Постоянно они ищут, постоянно они за все хватаются, у них не получается, они ищут свое высокое какое-то предназначение. И не могут найти, потому что они не могут найти вот этот вот отголосок и принятие того, что то есть, если родитель постоянно его, этого ребенка в чем-то направлял, говорил, как ему нужно поступать, то естественно ребенок сам, сам для себя это сделать не может. И э, тем более, что родители это любят безусловно и принимают детей такими, какие они есть. А, э, мир, который находится вокруг этого выросшего человека, э, он может быть, э, быть каким-то не, не, не очень добрым. Тем более, что ребенок видит, например, что я вот здесь вот не успешен, значит все плохо, значит мне здесь не место, значит я должен отсюда уходить. На самом деле это не так. И вот эти люди, которые постоянно нуждаются в оценке каких-то принимающих других людей, они постоянно вот в этом недовольстве себя, что же я все делаю не так, у меня нет постоянного вот этого принятия, безусловного принятия, безусловной любви всех окружающих, которые, которые находятся рядом со мной. Второе, второй момент, он как будто бы кажется противоположным. Когда человек объявляет войну всему миру э, и говорит о том, что, ну, не говорит, да, скорее всего, это э, в его действиях, в его э, привычках выражается, то есть э, человек, возможно, уходит в какие-то зависимости, это может быть любая абсолютно зависимость, там и алкогольная или еще какие-то, или зависимость там игровая, э, когда, э, опять же, из-за того, того, что они не находят э, вот эту постоянную поддержку и не находят э, вот это постоянное какое-то э, решение за меня, поэтому я лучше буду все свои мысли, все свои действия, движения откладывать куда-нибудь в долгий ящик и заменять вот этой зависимостью. То есть я буду играть, играть, играть, играть, играть компьютерные игры, либо что-то еще и э, в этот момент да, подавлять себе вот это вот, вот это вот постоянное ощущение того, что я что-то где-то упустил. Лен, что-то сказать хотела? Нет? Угу. И есть один такой момент, который многими воспринимается как сепарация в этой ситуации когда человек в раннем возрасте уходит из семьи и выходит замуж да, или женится. И говорят, ну, молодец, сепарировался от родителей и вот ушел, там создал свою новую семью. На самом деле, очень часто, когда это происходит в раннем возрасте, как раз это показывает обратную совершенную ситуацию, что ребенок находится под постоянным давлением в подростковом возрасте, Возможно, это какой-то родитель очень опекающий, либо это родитель очень контролирующий или какой-то очень авторитетный, авторитарный, я бы даже сказала. И такой ребенок бежит из этой семейной некомфортной атмосферы, но он бежит ровно не сепарируясь от родителей. То есть он бежит в другую, в другую семью и в той другой семье он будет искать тех же самых абсолютно э, отношений да то есть если там девочка выходит замуж то она будет и будет искать того же самого там авторитарного папу который будет ей просто уже в роли мужа до да, совершенно по-другому и она будет чувствовать себя все так же некомфортно. То есть, конечно, там конфетно-букетный период, там любовь, морковь за какое-то время, да, возможно, этим молодые люди, которым там 18, 19, 20, у них вот этот вот момент проявления любви, проявления страсти, он будет, естественно. Но дальше ребенок, который не, не получил вот эту вот эмоциональную э, связь, которая должна быть с родителем в этом возрасте, в детском и в юношеском, и эмоциональное принятие, что родитель говорит о том, что э, я готов э, к тому, что ты у тебя есть свое собственное мнение, и я понимаю, что оно у тебя есть, и я его принимаю. При этом э, родителю не нужно... Э, вот Есть такой момент, который, что но я же, у меня же другое мнение. Да, у родителя может быть другое мнение. Более того, у него должно быть другое мнение. Он человек другой совершенно. И у него должно быть другое мнение. А этот подросший человек, у него совершенно свои представления об этом мире. Свои представления о там, семье какой-то. Но если мы видим, что ребенок просто из одной семьи бежит, в другую семью, то этим проблема сепарации, она не решается. И вероятнее всего, я не буду говорить за все ранние браки, потому что я понимаю, что ситуация ранних браков, она у всех разная, так же, как мы все разные. Но очень часто именно вот этот вот процесс раннего брака, он именно происходит из того, что эмоциональная зависимость у ребенка остается. Просто он переносит ее на какую-то другую фигуру. И, кстати, очень частой из ситуации бывает вот эта вот поколенческая привычка. Когда я как девочка отрываюсь от мамы в раннем возрасте, рожаю ребенка и в этом раннем возрасте закрепляю свою эмоциональную связь на этого ребенка. Естественно, как маме мне этого ребенка потом отпустить будет невероятно тяжело, потому что моя связь как мамы с этим ребенком, она она как раз вот та самая, которая не разделилась вовремя от моей собственной мамы, а у моей мамы была связь такая. И э, я не помню, кто из вас был, но по-моему сохранилась там запись. Елена проводила очень интересную встречу, когда говорила о том, что вот эта память поколений она надолго на четыре на поколения как минимум остается, и вот это наше на, на, на три поколения на три да ага. сценарий, на три поколения. Да? и она это, это не просто да это не просто память поколения но это и наши вот эти э, представления об этом мире и наши привычки э, наши поступки которые мы совершаем ну в глобальном до да, каком-то э, представлении и мы их передаем нашим детям и вот этот вот момент э, раннего брака и раннего родительства, он очень, ну, психологи очень часто выделяют, да, вот этот вот момент несостоявшейся сепарации, что вот этот вот молодой родитель перекладывает свою вот эту вот эмоциональную зависимость от родителя какого-то авторитарного или наоборот очень гиперопекающего, на своего ребенка. Есть еще еще одна такая опасность незавершенной сепарации, когда внешне кажется, что... То, что все очень прекрасно, все замечательно, и сын или дочь э, прод... либо продолжают э, какую-то родовую профессию, или родовое дело, или какие-то моменты, да, что, что связано там, с родительством. Например, э, мальчик идет в медицинский институт, у него папа был врач, дедушка был врач, бабушка был врач, все были врач, и вот он тоже врач. И... Он, он идет и дальше весь процесс его взросления происходит при том, что он то позиционирует и говорит о том, что это мое решение, я его принял. Но вот когда я учусь или когда молодой человек учится, он постоянно какими-то своими там действиями, движениями просит, ну, даже это, это не просьба, да но он постоянно работает на своего родителя, то есть родитель должен ему сказать, вот ты молодец, вот здесь вот, вот тут вот и хорошо учишься, или там как закончил вуз, молодец, все, иди, будь хорошим врачом или хирургом. И ребенок остается вот в этой связи, то есть он, опять же, да, ситуация, что вроде бы он ушел из дома, возможно, ну там или не обязательно ушел из дома, но он принял решение, оно его со собственная он продолжает там какую-то деятельность но даже может быть он там закончил вуз создал свою собственную семью но постоянно вот этот вот момент его отсутствия, вот этого разделения что там папа постоянно приходит в его отделение и говорит так вот этого значит ты неправильно полечил вот этого там молодец вот это вот еще вот сделай вот так и у ребенка в какой-то момент, вот его еще можно назвать, наверное, ребенком. Ну, его всегда можно назвать ребенком, он по факту ребенок своего родителя, либо здесь бывает ситуация такая, что он живет в оценке, в постоянном. Ситуация оценивания родителям и только оценка родителей является важной. Только оценка родителей считается единственно правильной. Либо наоборот, а может быть не либо, а через какое-то время ребенку нужно показать, что я лучше, чем мои родители и он живет в постоянном соперничестве с этим родителем. Я лучше тебя как хирург, я вот здесь делаю больше, и вот здесь делаю больше. Именно а, потому что вот этого эмоционального разделения, то есть у ребенка не сформировалась своя собственная точка зрения. О профессии, о деятельности, о ситуации, где я сделал мало, где я сделал много, где я сделал правильно, а где неправильно. И он находится вот в этой постоянной зависимости, либо в конфронтации со своим родителем, либо наоборот, в зависимости от его оценки. И эти моменты, конечно, все эти ситуации, они, они такие сам, ну, самые вот критичные, грубо говоря, самые такие яркие. Но все эти ситуации говорят о том, что этот процесс, он важен. Он э, должен состояться, и мы как родители, желая для своих детей, ну я не знаю, как это сказать, да, счастья и всего самого хорошего э, для себя в первую очередь, потому что нам нужно, чтобы наши дети были счастливыми, для себя сделать этот процесс свершившимся и, и завершенным. Я готова. Спасибо дополнение. большое, Саша. Сменные, Спасибо. Так, Очень вопрос. много материала, такого вот, который наталкивает на размышления. Я хочу делиться как бы своим вот таким впечатлением, перед тем, как идут вопросы. Я вот посмотрела в интернете, какие есть картинки на тему ухода детей, взрослых детей из семьи. И вот одна картинка меня впечатлила, и она, наверное, отражает каким-то образом вообще восприятие вот э, нашего, этого момента. Я не uh -huh. буду сейчас включать экран и показывать, но вот вы себе представляете косяк двери, где обычно детям отмечают их рост. Uh -huh. И вот эта картинка, когда сначала он ниже, отметочка выше, выше, выше, выше, и потом превращается это в галочку, и вот эти вот галочки улетают из гнезда. И вот э, с одной стороны... Действительно, так трогательно, так это мило и так это вызывает кому горло подходящий, но на самом деле действительно вот здесь вот заложено какая -то, то ментальное ощущение тревоги, какая-то вот такая грусть, переходящая у многих в панику. Да. И я вот хотела в связи с этим задать вопрос. Во-первых, изменились ли, вот, как на ваш взгляд, вот профессионалы-психологов по обращению к вам людей, изменились ли отношения взрослеющих детей и родителей за последние годы? Потому что мы понимаем, что ну, в советское время очень часто сепарация не могла состояться не потому, что... Родители и дети не были к этому готовы. Был такой квартирный вопрос, который всех испортил, и, uh -huh. знаете, очень, очень сложно было куда-то отдельно, если человек не уезжал по комсомольской путевке, куда-то на БАМ, где можно было получить хорошую или плохую квартиру, но тем не менее, uh -huh. или по лимиту. Вот, э, очень часто жили поколения вместе просто вот по принуждению вот, вот такого вот обстоятельства, что происходит сейчас, когда у молодых людей есть возможность э, получить ипотеку, создать м, свое гнездо, вот есть ли какое-либо угу. изменение? А, а, да, Марин, спасибо за вопрос, кстати, я э, спасибо вам вдвойне, потому что я как раз э, вот этот вот момент не проговорила про квартирный вопрос. Э, во-первых, процесс сепарации, еще раз повторюсь, да, это очень важное эм, рассоединение эмоциональной зависимости от родителя. Ну или родителя от ребенка, да, это, оно, оно совместное и неразделимое, невозможно сказать, кого больше от кого. И квартирный вопрос, э, не показатель того, что выросший ребенок живет с родителем, это не показатель того, что этой сепарации не состоялось, либо она не находится процессе и поэтому говорить о том что когда я понимаю что когда одно дело там две семьи живут в одном пространстве а другое дело когда в коммуналке пять комнат и 5 семей живут в одном пространстве и это очень тяжело но при этом все равно процесс вот этого эмоционального взросления он возможен это очень ну это процесс, да, и он э, занимает м, довольно большой промежуток времени, поэтому нужно его начинать, э, начинать родителю с ребенком в подростковом возрасте, чтобы к этому юношеству, чтобы он все-таки подростковый возраст свой не до 24 дотянул, а хотя бы вот там юношеский начался у него там в каком-то там 17, 18, 19 лет. И... И, по, и э, выстраивание границ, да, что, что здесь э, делают люди, которые живут в одном пространстве. Это может быть большое пространство, но оно общее, может быть маленькое пространство, и здесь, конечно, сложнее. Но выстраивание личных границ двух взрослых людей, если мы говорим, там или трех взрослых людей, то есть мама, папа, отдельная семья, и взрослый, уже э, выросший какой-то его уже ребенком нельзя назвать, взрослый человек, который является по факту ребенком этой семьи, да, он может и должен выстраивать личные границы, даже находясь физически в границах одних. Это по поводу квартирного вопроса. И поэтому сейчас, сейчас прочитаю ваш комментарий. Так нет, сейчас прочитаю. Часто без помощи родителей ребенок не может отделиться, например, в том. Конечно, конечно, ребенок не может отделиться без помощи родителей, потому что это процесс сепарации является частью воспитания и, точнее, частью вот этого совместного общения и взросленческого процесса ребенка. Но смотрите, тут ситуация такая, что Ребенок не может, но потребность у него уже есть. Даже если до 24 он прожил в подростковом возрасте, то дальше-то у него юношеский -то начнется, у него начнется там, желание общаться там, с противоположным полом, у него начнется желание собственного, высказывания собственного мнения. Он может его засовывать куда-нибудь себе глубоко и надуть долго и превращать это все в соматические болезни. Либо он может выражать и открыто идти на конфликт с родителем, но этот возраст обязательно начнется. Это по поводу... И, по, и поэтому да вот то, то, что вот сейчас Елена писала, Елена, да, что ребенок не может без родителей, то, конечно, наша задача помочь ему и нам самим. Мы же заявляем о том, что мы говорим о том, что Наша задача – сохранить свое собственное эмоциональное и физическое тоже здоровье в этом процессе. Можно я? Чтобы отправить ребенка учиться в другую страну, родители принимают самое деятельное, конечно, и даже не всегда, это инициатива самого ребенка. Конечно, родители принимают, и, конечно, родители принимают. И если родители демонстрируют принятие вот этого желания ребенка или там совместное их какое-то принятое решение, что он куда-то уезжает или он там, там в другую страну поступает в ВУЗ, конечно, это наша задача как родителей и нам обеспечить вот более или менее спокойное и легкое вхождение в эту сепарацию. И для ребенка тоже. Далее. Да, я хотела бы, в общем, добавить, наверное, пару слов на тему, ну, и да, квартирного вопроса, безусловно. Жить в разных странах этот, и не общаться, это, кстати, не про сепарацию, это как раз-таки про незавершенную сепарацию. Такое mm -hmm. тоже бывает. Многие говорят, что да, я там полностью сепарировался от родителей, я там с мамой полгода не разговаривал, например, да, и кажется, что ничего такого нет. Это как раз-таки про то, что, дорогие друзья, у вас сепарация не завершилась. Эмоционально нормально общаться без вот-вот без разрыва и с уважением. Как, с уважением, не с уважением, но как-то спокойно принимать мнение другой стороны, да, да допускать, что там же мамы, и у тебя же могут быть разные мнения на эту жизнь, на ситуации это вот как раз-таки про сепарацию, про то, что мы можем, что такое сепарация, ну, в двух словах, наверное, это принимать решение, нести за них ответственность и быть материально независимым человеком. Ну такие вот, если по-простецки сказать, то то, что кто-то там как та границы, куда должны, наверное, родители довести своего ребенка, чтобы он в итоге мог обходиться без нас в своей жизни сам как-то сам mm -hmm. в то и сепарация конечно же она будет возникать, вот это желание сепарироваться оно будет возникать у детей потому что ну это как найти за веревочку держаться ну когда-нибудь напряжение уже достигнет там, точки кипения и будет либо разрыв как раз про то что я говорю уехать там в Америку и не общаться с мамой либо же либо же ну, либо же начнутся какие-то конфликты, и люди как-то начнут договариваться уже сами с собой, ну, друг с другом, чтобы, uh -huh. что, что, чтобы, чтобы в общем-то... Как-то жить отдельно. Это, это вот такая вот история. Потом я хотела бы сказать, что, да, безусловно, есть сепарационная тревога, та самая, которую испытывает каждая мама. Очевидно, с самого-самого первого дня рождения ребенка, да, как только он сделал, тем более первый шаг. Но эта тоска у нас, тоска у нас уже, она появляется Куда-то это вне деться. И, конечно же, нужно готовиться. Вот надо маме готовиться к такому, такому периоду, когда ребенок уже будет двигаться в сторону самостоятельности. И можно задавить ребенка в подростковом возрасте, действительно, можно его просто не дать. Бунтовать против нас, не дать нас обесценивать. И хорошо, тогда появится этот подростковый, этот подростковый возраст проживется лет в 30-40. В Это только он, будет, только он будет проживаться, знаете, где на, на собственных семьях. Я думаю, что многие знают шквал, шквал просто бунтующих, особенно женщин которые разворачиваются, уходят как раз-таки 30-35 лет, да, им что-то не нравится, и они начинают бороться с мужьями или мужья с женами. Им Почему? Потому что не было подросткового возраста, не было этого состояния, когда идеализация была, ну, все мы проходим через этот этап, вначале мы родителей обожествляем, они для нас боги, это где-то лет до 12 примерно, а потом, чтобы отделиться, нужно этих богов нас, то есть обесценить и в общем то мы получаем по полной программе то что мы получаем от наших подростков это надо пережить вот и мама конечно же да и папа желательно в этот период должны отстать от детей вернуться в супружескую пару отвалить про буквально да и да позволить им начать как-то выстраивать свою искать свою идентичность что дети начинают делать и хорошо бы маме начать в этот период заниматься собой, своим там образованием, еще чем-нибудь, каким-то радостным житейским, тогда я думаю, что этот период сепарации, так называемый, пройдет легче. Марин. Что-то ты да, да, у меня вопрос, как раз по поводу того, что дети повзрослели, мы видим, то есть нормально прошла сепарация, уже там живут отдельно, зарабатывают, финансово независимые, принимают решения, несут за них ответственность. Но мы как взрослые люди, да, им там 20-22 года. Видим, что они сейчас в ситуации, в которой принимают неправильное решение, по нашему мнению, а мы это уже проходили, нам хочется сказать им свое решение, как-то им вот сказать, что делать в этой ситуации, вот как лучше И надо ли вообще вмешиваться? Я думаю, можно сказать, что ну вот, у меня такое мнение, а ты принимай решение сам, сама, в общем-то... Да, то есть совещательный ну, голос никто важно. не отменял да. в любом, в любом да, возрасте, да. совещательный голос остается у родителей. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Э, да, на самом деле, если родитель вообще в курсе, то есть получается, что родитель э, каким-то образом он в курсе, того, что, то есть, ребенок делится с ним получается, да, тем, что вот я нахожусь в такой-то ситуации, вот я принял там или принимаю сейчас такое-то решение, и родитель слышит, что якобы с его точки зрения оно неправильное, но это говорит о том, что он знает об этом, и надо вот э, в этот момент помнить о том, что вот это самое главное, да, что э, тебя не исключили из этого пространства, вот этого там семейности, да, и э, в этот момент, да, очень можно в этом семейном там кругу сказать, что э, у меня была когда-то похожая ситуация, я могу тебе рассказать, как поступил тогда я, да, и э, рассказать именно, как, как у меня было, и, как, и главное, как завершилась вот эта ситуация, то есть чем она завершилась у меня, почему я считаю, что я тогда поступил правильно, на самом деле… Если вы попробуете так сделать, то когда вы начнете это проговаривать, вы, скорее всего, уже поймете, что та ситуация была совершенно не похожа на ту ситуацию, которая сейчас, хотя бы потому, что она была там 20 лет назад. Вот. Да. И это, конечно, вас... такое интересно, когда ты делишься да? опытом. А потом понимаешь, что твой опыт-то уже никому не нужен, он не актуален в нынешней современной ситуации, и дети принимают другое решение, и оно оказывается правильным. Из разряда опыта это переходит в разряд семейных историй. Точно. Да, да, кстати, говорить о том, что мой опыт никому не нужен, ни в коем случае, это неправда, потому что, ну, вы вспомните свои, э, свои ощущения, когда ваши родители, но не в назидательный какой-то момент, да, не какой-то вот там тяжелый, а когда они вам рассказывают свои истории, свои, которые были у них тогда. И что мы говорим, что нам твой опыт не нужен. Нет, он нам интересен. Это наша история, нашего, ну, нашего прошлого. Нам оно очень важно. И мы когда подрастаем, каждый раз мы, я вот не знаю, как происходит у вас, но вот я каждый раз возвращаюсь и прихожу к маме, говорю, а расскажи мне что-нибудь еще. Про тебя, про папу, про меня, какая я была. Я же не помню, например, какая я была там до, до трех лет. И это мои истории, моих родителей, моих бабушек, дедушек. И они очень важные. Важные, потому что это часть меня. Никуда от этого не деться. Вот. А что я буду поступать по-другому? Ну, да, я буду поступать по-другому. И я вам всем расскажу, как я буду поступать по-другому. Я не ответила на вопрос Марины по поводу того, что э, меня... Меняются ли в, ну, вот в последнее время, есть ли какие-то другие да, истории, как они меняются. Мир меняется, естественно, истории меняются, и запросы родителей, в принципе, остаются те же, потому что тревожность остается та же. Да, тревожность за взрослеющего ребенка, как, как он там будет без меня. И вот эта тревожность, она остается. Но варианты решений э, очень хорошо, когда родители приходят вместе с детьми, и мы устраиваем вот эту вот, э, там, на троих соображаем, э, или там на четверых, если два родителя приходят, к сожалению, два родителя не приходят, приходит обычно один, и обычно это мама. И вот когда вот на, на троих э, получается очень это вот скорее такая медиативная получается встреча. Медиатор как, как посредник такой, да, между одним, одной стороной и другой стороной. Когда родитель говорит одно, а медиатор или психолог, или там коуч, или там, я не знаю, классный руководитель это может быть, но если это только грамотный, прям классный руководитель, классный, прям классный. Когда он переводит слова ребенка для родителя тем языком, который понятен родителю, и, и наоборот, и вот и в обратную сторону: да? то есть просто мы очень часто за эмоциональными посылами, да, за эмоциональными какими-то всплесками, и у родителей, и у детей не дослышиваем ту суть, которую которую пытается сказать нам одна сторона другой, а вот когда это происходит через психолога, вместе с психологом или там с классным, э с грамотным медиатором, то вот это получается, вот такой разговор получается продуктивным, и естественно мы находим какие, сейчас есть много решений, которые возможно когда-то нам были не актуальны или мы просто их не рассматривали, да, сейчас профессию уже когда мы говорим про профориентацию, сейчас профессий таких, например, нет, которые были тогда, и наоборот, сейчас куча профессий, которые люди зарабатывают, а взрослые или там родители, или бабушки, дедушки, тем более, вообще не понимают, за что тебе платят деньги. Ты танцуешь, за что тебе платят деньги, ты пишешь, там печатаешь что-то на компьютере, за что тебе платят деньги, ты не работаешь. И когда э, вот такой момент м, обесценивания э, происходит, вот именно вот детских, э, даже не детских, да, а вот этого подрастающего поколения, э, они говорят о том, что я думаю, что я знаю, э, дайте мне возможность себя попробовать. Но и наша задача, как взрослых, да, дать им возможность пробовать, пока у нас есть возможность им помогать. Спасибо, спасибо большое. Я думаю, это очень интересно, вот, действительно, сравнение того, что было и есть. Я хотела еще немножечко mm -hmm. поговорить об аспекте таких вот, э, семейных традиций э, в рамках э, традиций народов разных. Вот действительно mm -hmm. как-то э, это было принято, и, и я понимаю, что и, и в Советском Союзе, и вот в постсоветское время, э, и отдельно я потом попрошу Лену остановиться на еврейской традиции отделения детей, потому что э, mm -hmm. как бы анекдотичный э, такой вот подход э, к Аидыше мамы, что мама, ну у меня же есть свое мнение, да, оно у тебя есть, и я сейчас тебе его скажу. Mm -hmm. Ну вот оно на уровне анекдота, вот насколько это таки касается действительно вот такой вот еврейской традиции отделения детей. Но я хотела бы поговорить еще и о международном таком подходе. Потому что мы знаем, что вот, например, в американской традиции до определенного возраста дети живут с родителями, и потом это, ну, априори, дети очень рано уходят от родителей в самостоятельную жизнь. Если кто-то видел такой сериал «Отчаянные домохозяйки», там была такая семья с двумя близнецами, и вот там мама никак не могла этих близнецов выдворить из дома, она делала, предпринимала различные усилия, они под любым предлогом возвращались, настолько им не хотелось самостоятельно зарабатывать, отвечать за себя и так далее. Вот такая нетипичная для Америки ситуация. Так вот, есть ли какое-то различие все-таки вот в нашем обществе вот такого вот международного опыта, конкретно в еврейской традиции сепарации детей? Но я думаю, что бара Батмицева это все-таки некая инициация, которой, если, если семья серьезно готовится, то действительно, вот это вот ощущение, что твой ребенок стал, ну, не то, что, если, бы не, если не то, что взрослым, да, но уже, уже и не дитем. Ну, и как-то приходится к этому уже ну, относиться более так это качественно. Особенно это для мальчиков очень важно, да, когда он тут же начинает уже составлять части в Миньяне его уже можно посчитать, да, к нему относится как ну, к как равному в каких-то определенных моментах. И он это ощущает, что действительно тут ответственность есть. Я думаю, что ну, редкий народ, наверное, который сохранил вот эти инициативные обряды, практики, как бы это назвать можно, да, традиции. Я вот сейчас думаю, что во многих странах нет такой проблемы, например, как под, по, проблем подросткового возраста, потому что там ты, ты, ты вырос, и ты, ты уже взрослый, и, как бы, и не, нет проблем, то есть никто не, не, с тобой не носится, что там гормоны у тебя, еще что-то. Нет, ты просто становишься взрослым человеком, и к тебе ну, в, в таких более-менее, я не знаю, там как это тут у земцев каких-то да там то есть ты вырос и ты всю инициацию прошел, ты взрослый человек и поэтому тут и вся и сепарация тоже случилась, в общем-то я думаю что в Америке когда не в, в Америке в Европе когда а, тоже все знают прекрасно что 18 лет ты съезжаешь от родителей, да, тебе дарится этот самый пресловутый носок и доби свободен, так к этому тоже все готовятся, все готовятся. У нас же бытуют анекдоты, что плохо тот родитель, которого ребенка до 40 лет не прокормят. ну вот мы и кормим, так-то, и действительно очень трудно нам, прежде всего, нам отпустить. Я думаю, что это еще связано, знаете, с чем, если говорить все-таки про про матерей, про отцов, ну, про матерей прежде всего, все-таки это связано с, с тяжелым наследием нашей страны, правильно? Потому что, ну, вот мы, мы то поколение, вот нас называют поколение сэндвичей, когда мы заботимся и о детях подрастающих, и о пожилых родителях. А вот наши родители, они поколение после войны, рожденные, да, брошенные эмоционально своими родителями, мы теряем прежде всего, вдовами, которым было явно не до, не до наших родителей. Им нужно было как-то прокормить, хоть как-то быстро отстроить страну, и там действительно и, и вдовы, но ну, представляете, какое горе было просто, вот ну, тотально разлито в стране. Поэтому там было не до эмоций. И, конечно же, наши родители, знаете, говорят, что вот, мы первое поколение, у которых нет проблем отцов и детей с нашими детьми, потому что, наверное, с сепарацией как раз-таки тут попроще. Мы тут смотрим на детей как на личности и стараемся... Ну вот, я думаю, что все, все мы здесь, которые здесь собрались, вот это как раз к ним относится, к ним мы относимся. Мы стараемся думать, как хорошо ребенку, как ему было, чтобы комфортно. Про эту сепарацию мы думаем и как, как, как сделать так, чтобы ребенку было комфортно отделяться от нас прежде всего. Мы же для своих родителей подчас были всем. Мы родились и мы заменили им, им же родителей. Многие, я думаю, испытали в подростковом возрасте. Такое такое явление, как паринтификация, когда внезапно ты ребенок становишься эмоциональным родителем своему родителю. Ну, у меня во всяком случае очень много таких клиентов женщин, которые говорили, что я вот чувствую себя родителем своей своей мамы, и она эмоционально нестабильна. Конечно, тут про сепарацию речи быть не может потому что маме взрослые, да, отпустить своего ребенка, который одновременно является еще эмоциональной мамой, ну, почти невозможно. Вот. Мы уже то поколение, которое что-то там про психологию начинаем задумываться. И тут, я думаю, вопрос про сепарацию, ну, я думаю, этот сепар... сепарационный вот этот процесс пройдет чуть-чуть полегче, я так понимаю. Вот. Наверное, это Марина Тоже к вопросу о том, где в подход ну, в возрастных каких-то моментах. Девушки, есть вопросы? Пожалуйста, эксперты ждут. Если есть какие-то ситуации, я, которые... Мы скажите, можем... что делать? Ну, вот я сталкиваюсь с тем, что у меня в окружении есть такие люди. Ну, там, дети выросли а, и в разном периоде. То есть у кого-то это в 15 лет, у кого-то это в 30 лет. Вот ребенок вырос, и ему ничего не надо, он ничего не хочет. Он не хочет никак вообще инициировать свое взросление, то есть ему и то, и это предлагается, и давай вот это сделаем, и хочется уже его отделить, и хочется, чтобы он взрослел, и сам зарабатывал, и думал о своем будущем, а он никак не хочет, вот никакой инициативы. Но надо перестать предлагать? Да, это прежде всего перестать предлагать и... Перестать можно... кормить. Ну, кормить-то, конечно, никто не перестанет. Не, я... не получится. Не получится. Mm -hmm. Я думаю, я, я обычно рекомендую следующее, что вы говорите ребенку, смотри, я тебя, я тебя кормлю, одежда у тебя есть, а дальше как бы сам. Ну, <laughs> если ребеночек там в 12 хорошо лет, этого, ну, не, не встает с дивана и ничего не делает, ну... Не знаю, тогда кормить его дальше, очевидно, потому что он все равно придет. Ну, не, не, не, не обеспечивать, не закрывать все потребности. Да, тут очень важно э, как бы понять, что как бы кормить это не значит, что надо покупать ему телефон, компьютер, оплачивать интернет, оплачивать там, я не знаю, там походы в кино, в, там, там еще, еще какие-то вещи. То есть, э, э, если мы говорим э, про ситуацию такую ну, я мама я не могу дать своему ребенку ну то есть выставить его оставить там да и сказать все ты теперь взрослый иди нет я буду тебя кормить я буду там я не знаю там вещи мы тебе найдем да вот кровь у тебя есть а дальше хочешь еще что-нибудь вперед вот если ты хочешь еще что-нибудь а если он говорит что не хочу ну тогда пусть сидит и не хочет но э, мне кажется что что вот это сидеть и не хотеть в рамках того, что у тебя кроме ну то есть кроме еды и воды и одной пары джинсов ничего нету ни компьютера ни интернета это, ну я думаю, что тут что-нибудь допроснется да вот если оно не просыпается, тогда надо посмотреть на себя в зеркало и сказать, что я делаю так что оно у него не просыпается. Видимо, ну, у меня это не тоже... какой-нибудь клинический случай, да? Да, потому я как раз хотела добавить, что, что если да, если, если у человека, у молодого человека, это не, не показатель какой-нибудь клинической депрессии или, или шизофрении, или чего-то еще такого, с чем следует обратиться к доктору, потому что, ну, если вы создали дефицит, то как-то в какой-то момент ну, хочется всадить с дивана и сделать что-то еще. Если этого категорически не хочется, то, во-первых, а что я такого сделала? Тоже можно поинтересоваться, что я такого сделала своему ребенку, что ему этого ничего не хочется. И... И какие потребности э, он закрывает для меня, потому что если у меня нет своей личной жизни, личной жизни я в широком смысле слова этого говорю, то, конечно же, мой ребенок станет мне всем, и он как бы, да, мы мы поддерживаем игру вот эту нашу совместную, угу. это, это такая такая, знаете, такой танго совместный безусловно это. Я так понял, что у нас вопрос какой-то. А, да, есть да, вопрос. А, Алла задала вопрос. Скажите, пожалуйста, как справиться со своими эмоциями, как поменьше переживать, как поменьше думать о своем ребенке, если, к примеру, в 18 лет отпустить его в другой город учиться или в другую страну? Вы знаете, я бы порекомендовала, как семейный психолог, во-первых, посмотреть, вот, ну, во-первых, действительно, посмотреть. Э -э -э -э -э -э Немножко шире на семейную ситуацию. Мы это даже, кстати, делали с, с, с этими с девушками, которые участвовали в проекте мамы-дочки. Да, мы рисовали генограмму, смотрели, что же такого в семье происходило, что теперь страшно отпускать детей. Может быть, в семьях не знаю, переживали Холокост. И тогда мы держимся друг за друга, да, либо mm -hmm. в семьях были еще какие-то катастрофы, и в семье вот этот миф сохранился, что мы один за всех, и как бы нельзя отпускать никого. Ну, нужно просто посмотреть, если вот так вот зашкаливает, ну, мы все переживаем, безусловно. Да? вопросы в, в пропорциях. И вопрос в том, как вот, ну, могу я это пережить или нет. И либо же, например, ребенок, ну, я не знаю, там чуть не умер в детстве, всякое бывает, да, так болел, что мы до такой степени перепугались, что боимся по сей день отойти, отвести глаза, вдруг вдруг что-то случится. Реб... Либо ребенок там, я не знаю, ну, ну действительно, болен или какая-то еще история. А, ну, тут надо разбираться. Нельзя сказать, ну все, перестань, что ты глупо глупостями занимаешься. Нужно посмотреть, в чем причина. И, и вот. А еще... Есть дополнение к вопросу, вероятно, вот тоже об этой теме. Елена пишет, я могу дополнить, как избавиться от мысли о том, что, возможно, я поступила неправильно, разрешив ребенку уехать в другую страну. Ну, вы же свою страну не закрыли, ребенок вернется, ничего страшного, Папа посмотрит, на как жить в другом месте и захочет вернется, в общем-то. То есть это опять надо все-таки не только со своей точки зрения, а с точки зрения ребенка, комфортно да, ли ему в конечно. другой стране. Вы, может быть, считаете, что поступили ошибочно, а ребенок как не считает? Вот как ну ну да, да, да, да, на самом деле мы же все не застрахованы от неправильных решений в любом возрасте и вне зависимости от того, что, там, ребенок принял решение не так, э, родитель принял решение не так. Это э, в отношении э, как мы как мы понимаем, что мы приняли неправильное решение. То есть, почему мы понимаем, что приняли неправильное решение? Что ему там некомфортно? Ему там будет некомфортно в какой-то там пи первом периоде? Потому конечно. что, да, конечно, если мы идем на новую работу, мы к ней приспосабливаемся, к людям, к, там, к новым условиям, к новой, там, если другой страну, вообще там другая еда, другой воздух, другая Визу. вода, другие медикаменты, все а. другое. Естественно, э, это какой-то процесс, который э, надо понимать, что его нужно прожить, его нужно э, пощупать со всех сторон и не говорить, что «ой, что-то я подумал, что, наверное, это все плохая идея, и давайте-ка назад». Но попробовать, может быть, вот с этой стороны, может быть, найти каких-то людей, которые смогут помочь. И если уж все, сказал, все, больше не могу, перепробовал все, ничего не хочу, вообще образование не нравится, вода не нравится, воздух не нравится, люди ужасные, ну тогда уже можно сказать, что так, этот вариант мы попробовали, мы поняли, что он, возможно, не подходит этому человеку, вот этому конкретно. То есть, понимаете, это нельзя сказать, что вот вообще решение неправильное. Может быть, это неправильная страна, может быть, это вуз неправильный, может быть, это комната в общежитии неправильная, а не в общем неправильное решение. Поэтому здесь надо искать, найти и перепрятать, или какие-то находить решения, которые будут помогать дальше приводить уже к комфорту совместному и мамы, и волнующейся, и Ребенка. Ну, и я думаю, что можно посмотреть тоже шире, немножко и понять, что, в, ну, как сказать, во временных. Пропорциях, да, жизни, длины жизни, ну, окей, пожил какое-то время в другой стране вернуться и начать жизнь. Опять это заново. Потом же... всю жизнь рассказываешь, что, да, что у тебя был такой опыт. У меня много знакомых, которые говорят: ой, я в детстве ездил по той же на оле да, год вот пожелать, что-то не понравился я вернулся. Угу. ничего, прекрасно, они адаптированы здесь, в России. Зато у них был вот этот опыт. Они говорят, нет, я больше не хочу, потому что ну, ну, ну так получилось, ничего страшного. Да, Лен? А есть случаи даже, которые уезжали, возвращались, пожили здесь, опять, туда, опять возвращались. возвращались. Да? Вот у меня есть у знакомой женщины mm -hmm. в Обнинске, в Сахнуте вместе работали, у нее дочка. По-моему, уже сейчас вот они все туда уехали, она до этого чуть раньше уехала. Это было четвертое ее возвращение. Да. И, и уже благополучно вернулась и все нормально живет. Да. Мы и... так воспитаны, да? что нам да? кажется, да? что Причем в жизни вместо. есть только одно решение. То есть одно а решение. -а -а правильное, и все остальные неправильные. Нет. Mm -hmm. Это просто а потом... путь, которым ты пошел. Тебе не понравился, окей, возвращайся на исходную точку и попробуй что-то еще, не более того. То есть, -то, ну, Да. Вот. Но это еще вот для, для менталитета наш, россиян да, такое, да. что это, <article> да. это, это надо решить раз и на всю жизнь. Да, уехал да. все, да. прям вот вот. Не почему. Самолет, это, или... это же не вариант «умерла, так умерла». Уехал да. да. и вернулся с другим опытом. Абсолютно. Абсолютно. Да. Абсолютно. Это, да. Да, да, абсолютно. То есть это не ребенок ничего не потерял, там, ну, только приобрел. Я Если к, к, к, ну, к новому опыту относиться как к приобретению, а не к потере, то я думаю, что оно... В общем-то, будет легче. И вот, все-таки, если возвращаясь еще по, к предыдущему вопросу: как пережить? Ну, я вот я на полном серьезе говорю, что маме нужно готовиться к взрослению ребенка, и маме нужно занимать себя, занимать свое вот эту вот угу. свою жизнь и вообще знаете правило которые я говорю всем везде всегда для для любой ситуации для любых отношений в любовных по производственных с детьми если ты за кем-то бежишь прям за кем-то бежишь а кто-то убегает от тебя остановись как бы этого не было тяжело сделай шаг назад и займись собой угу. Вот заняться собой, собой вообще ну, там, от мозгов до тела, да, там, не знаю, там. Слушайте, а да. а вот опять же мой пример, да, у меня э, двое, э, двое детей. Сначала сын уезжал, да, потом и а дочка, двое детей. Я помню вопросы задавала моя, ну достаточно близкая подруга, говорила, как ты вообще можешь жить? Как что ты можешь это? жить, у тебя там двое детей? А я говорю, а мне некогда подумать. Да. Ну, ну, слава да. Богу, некогда подумать. Но мы с ними говорим да. на связи, я вижу, что ну, и у меня потом опыт такой, что у меня же сын вернулся конкретно, вот, да, тоже. Угу. Елена, ну, у меня можно, же такой да. пример э, тоже. У меня, когда я младшую дочь угу. отправила, строго, э, Строганова меня привлекла вот к этому проекту. И заняла по полной мне вообще в этом Вот, да, да, да, да, да, Вот Еще мне вопрос такой вот родился. То есть, когда ты отправляешь ребенка, и вот там расставание происходит, а в голове остается, ну, уже за пять лет опыта одного отправляла второго, делишься с мамами. И многие там, у каждой мамочки свое представление, как должен ребенок тебя любить. И какие действия он должен тебе делать. Ну, например, каждый день звонить и отчитываться, как у него прошел день. И вот этот момент, когда он уехал, а у него там куча забот, я всегда говорила, не доставайте их он позвонит, когда соскучится, и это будут самые лучшие моменты. Вот что про это думаете? То есть как, как он доста действительно должен любить родителей? Слушайте, я, например, по себе могу сказать, что мне, когда сын на каком-нибудь семинаре, если не дай бог, он звонит, я понимаю, что это... Что-то надо будет сейчас решать. Потому что вопрос, как дела, и в ответ на нормальное, значит, все хорошо. Если звонит сам... Дело плохо, что-то нужно будет сейчас подключать, в общем-то, Марина, я с тобой согласна на 100%, но да, поддерживать связь, тот, кто там, мама байт, да, нужно выяснять какие-то, как бы посмотреть, что и как, это же... Мам, тоже можно понять. Это так работает психика у нас у всех, когда у нас недостаток информации в любом деле, и недостаток информации. Как вы думаете, что подключается? Ну вот, недостаток. какие-то. Воображение, да? фантазии, воображение, воображение. Воображение безумное. Оно подкидывает то, что есть. Конечно же, мы Его все смотрим тропали, телевизор. Да. Да, все смотрим телевизор, мы работаем там, кто, кто, кто с чем только не работает. И мы из свои, своих вот загажников бессознательно вытаскиваем самые-самые страшные страхи, конечно же. Поэтому, что нужно делать? Мама поэтому достает ребенка, чтобы вот восполнить вот этот информационный пробел. Окей, попробуйте восполнить это как-то иначе. Вот. Потом, конечно же, нужно... Лучше всего, конечно же, ну, учить ребенка плавать заранее, что уж говорить, да, научить его каким-то ситуациям и, и самой главное... еврейская традиция между прочим, научить ребенка да, плавать да, в широком смысле слова. В широком смысле да, слова да, да. это правда, да. И, может быть, проговаривать, какие ситуации, ну, я не знаю, там в случае чего ты звонишь по такому номеру. Если это, то это вот ну, ты к тому-то обратился. И себя убеждать в том, что окей, если будет что-то не так, ну, как бы я смогу каким-то образом, а мой ребенок не растеряется и что-то сделает. Ну, вот, mm -hmm. я думаю, что вот таким моментом. Может быть, еще есть такой момент, что договориться с ребенком в каких-то рэперных точках. Да? То ну, вот, да. ну, там, если не раз в день, то там, я не знаю, раз в два-три дня написать друг другу привет. Это уже приятно, там просто послать смайлик даже. Вот. Uh -huh. Да, и если он не написал, можно написать ему и сказать, что я очень соскучилась. Ну, не вот ты мне там, да, а, не написал, я же переживаю. Нет, я очень соскучилась, очень хотела бы с тобой поговорить понимаю, что ты очень-очень занят, но если у тебя вдруг появится свободная минутка, пожалуйста, напиши мне, что там «мама, у меня все хорошо». Я думаю, что буквально в течение пяти минут будет ответ на «мама, у меня все хорошо». Я поела в шапке, это замечательная формулировка, и смешная, и добрая. Знаете, опять же, вот так вот опыт, немножечко я так сегодня отвожу нас в прошлое. Я уехала учиться в Москву в свои 17 лет, и а, тогда коммуникация была, это телефонные междугородние автоматы с вот этими монетками по 15 копеек. И вот я помню, как я их собирала, как я ездила на главпочтам, звонила родителям, и это было не реже, чем раз в неделю вот такая вот коммуникация, вот, и это, вот, бы, кстати, кстати, да, и наши родители да. выдерживали вот эту тревогу, все по рациону, потому что раз в неделю, а где ты там, что с тобой за эту неделю может случиться, да боже, что мой, да, и вот эти гаджеты, которые есть у нас, вот это вот постоянно на связи, это и хорошо, и действительно плохо, потому что если тебе не ответили в течение 30 секунд, ну все катастрофа, поэтому да, мы уже не выдерживаем <свят> вот это вот, вот это напряжение, вот этот страх за своих детей именно поэтому, потому что ну как же ты должен быть на связи, и вдруг что, вдруг что? Я помню о том, как мои родители это переживали, и это вот тоже помогает такое ощущение. Ну, У нас все проще помнить. Да, да, да, сайте. да, да. И, это, и наверное... соцсети мы видим какие-то посты, которые дети выкладывают, если это такие открытые вещи. То есть в любом случае мы и каким-то образом можем э, далека даже наблюдать за этой жизнью. А потом, знаете, можно быть еще честными со своими детьми и говорить, ну, говорит не то, что как ты можешь так со мной, да, можно сказать, слушай, я волнуюсь, вот лучше всего говорить про свои чувства. Там мне страшно давай, чтобы как-то это снизить, ты будешь там действительно ну, мы с тобой созваниваемся, окей, ты можешь забыть, но если я там тебе напишу, пожалуйста, не игнорируй, ответь. Договариваться, потому что сказать, вот ну, я просто сейчас период, когда я правда реально переживаю. Ну, вот Елена пишет, да, что по первые месяцы, ну да, да, я. Лена, у вас еще и перестройка в семейной системе очень мощная. В семье, когда бывают кризисы, когда кто-то появляется в семье, входит, а кто-то выходит из семьи, так или иначе. И тогда вот уже вся семейная система, она немножко шатается и перестраивается, потому что ну, нужно как бы ну, буквально да, вот этот вот центр тяжести перенести. Хочется жить как, как обычно, а не живется как обычно, потому что ну, дочь уехала. И что-то нужно сделать с этим временем огромным который ну, появилась очевидно, да и как-то его надо uh -huh. куда-то деть. Ну, ну вот. Но чем больше мы себя занимаем. Чем больше вот. у нас и профессиональных, вот. и каких-то творческих да. интересов, тем да, больше да. мы интересны и себе, и нашим детям. Мне Кстати, кажется, проект это... Кэшер в этом отношении очень даже прекрасен, потому что действительно, вот Марин правда, сказала, тут Марина занята по полной программе, и, и как-то вроде бы и это, и, и нормально, да? Да, и подростки, и пожилые люди, с кем хочешь, с тем и работай. Mm -hmm. Волонтерство. Я думаю, что у нас у всех есть свои общины, куда можно прийти и действительно стать волонтером. Это же прекрасная штука, когда хочется там себя при при это самое ну кому-то дать. Детей если это если... тоже вызывает интерес, чем занимаются их родители? Это да, да, рассказывать да, об этом, да. делиться этим. И да, если да. мы, значит, научаемся занимать себя, во-первых, мы показываем детям, что можно жить и нужно жить, и ты имеешь право жить свою жизнь, а мама имеет право жить свою жизнь, и интересно, и это круто, и мы им даем разрешение, понимаете, на этой. А, то есть не то, что я в тебе столько дала, теперь ты мне там должен, ну и как-то вот, и все, и он в этом долге, угу. не знает, как, как это, пережить Это долг, как его просто вот, ну да, это такая вот история. В общем -то. Кстати, волонтерство еще может быть очень полезно именно с точки зрения вот этого эмоционального, да, включения, когда да. мы именно, да, что мы именно вот эту вот заботу, которую мы все время на ребенка проецировали, да, и все ему отдавали, что теперь ее есть, кому отдать, кто ближе и кто больше в ней нуждается вот в данный момент волонтерская деятельность как раз мне кажется это, очень... это да и она также опять-таки волонтерской деятельности можно или к чему-то еще такому доброму светлому смотрите ну, ну да. как сказать не секрет что бывает ну мы, мы когда рожаем детей и, и помимо того что мы родителями становимся мы еще должны как как-то остаться супругами со своим мужем но в россии очень принято стать родителем забыв о том что супруги то есть у нас вот это вот что я еще и женщина куда-то куда-то там девается да и вдруг ребенок нас покидает кто этот человек рядом со мной Что мы с ним теперь делать в общем -то? это катастрофа mm -hmm. вообще Отойди, чужой дядька вот и Понятное дело, что дети порой играют вот эту связующую историю, вроде как бы, ну вот пока ребенок с нами, то я что-то там, ну как наша семья сохраняется, ребенок уезжает и нас шатает, потому что действительно непонятно, что, что и как дальше. Вот, поэтому многие семьи, кстати, знаете, когда ребенок вырастает, уезжает, бывает такое, что как раз тут, к счастью, сильно стареют родители, можно маму перевести к себе да и начать с мамой заниматься. Такое тоже может быть, ну, это правда. И если прям высока потребность о каком-то заботиться, просто вот запредельная, за и так семья сохраняется, это тоже вариант. Им угу. да, либо волонтерство в той или иной степени. Спасибо. Можно, Дорогие да. девушки, есть еще вопросы какие-то, какие-то темы, которые хотелось бы обсудить? Хотела еще акцентировать внимание, один из своего опыта, что ну, у меня вообще резко, то есть дети уехали, через год они возвращаются, они возвращаются совсем другими. Кстати, у нас тут мамочки же есть, кто э, вот так отпустил детей. Пошли это, и, да, прошли да, это. И угу. нам за этот год, когда мы детей не видим и не общаемся с ними, или кто-то рядом живет и готовится, надо менять свое как свои шаблоны поведения, что-то модель поведения, вот так правильнее наверное, сказать. Uh -huh. Вот может быть что-то об этом тоже скажет. То есть как модель поведения со взрослыми детьми. Вот они только что были детьми, мы им говорили, что делать, пойди туда, пойди сюда, вот там вот отзвонись, это сделай. А тут они приезжают и говорят, мам, ну вообще-то я взрослый, я решу сам, я тебе скажу, когда там, чего нужно будет знать тебе. И uh -huh. все. И это еще ну, в лучшем случае там хорошо. Там, ну, по крайней мере, не это не жестко, типа, мама, не лезть на свое дело. Да? Марин, ну, мне кажется, как обычно, договариваться. То есть здесь уже получается, что э, при, придется выйти из роли родителя, тем более, что как бы, ты уже весь год, да, практически, ты уже выходила из этой роли, и она была у тебя такая э, модель родителей на расстоянии. Да? То есть я вот эту модель к себе приклеил, а тут они вернулись, и мне нужно опять вот это из, из этой модели, из этой... Ситуации, а ты хочешь до довоспитывать. Вдруг ты здесь нужно понимать, нет, надо понимать именно, что э, как ты другой человек, вот весь этот год себя, э, да, ты менял и настраивался на другую жизнь, Жизнь. Так и он настраивался на другую жизнь, да, выстраивал новую модель. Но он это делал сильно больше, чем ты. Потому что ты себе делала это, э, исходя из своего уже много-много да, многого опыта, когда ты уже там, была в их ситуации, да, потом побыла в другой ситуации, побыла мамой, потом побыла там женой, коллегой, там, еще чем-то, и выстроила какую-то новую модель. А тут получается, что они-то. Вы... Быстро или довольно шаткую, и поэтому надо э, вот, э, договариваться именно исходя из понимания того, что э, у них очень шаткая эта модель, и они хотят бы быть очень уверены в ней. И поэтому, возможно, вот в такой ситуации кажется, как будто дети агрессивные стали, да, либо как-то неадекватно на меня реагируют, но я-то возвращаюсь в роль матери, да, когда они приезжают. А они-то уже не возвращаются в роль ребенка, они-то уже разговаривают с тобой как взрослый взрослым, и вот эту ситуацию надо видеть и слышать, и когда, ну и проговаривать, что я, вот эта стандартная фраза, да, ты всю жизнь будешь для меня ребенком, только немножечко не так, не в такой манере, да, что я еще не привыкла как-то по-другому с тобой разговаривать. Вот давай. Я за, то, за честность. Я за честность. Да, просто говорит: слушай, я могу срываться, я могу на это с этого сползать, но давай мы будем это, договариваться, да. Еще один вопрос был: в переписке мне задавали. То есть ребенок вырос, успешно там, девочка, дочь, вышла замуж, даже сохранились теплые отношения между мамой и дочкой, они общаются, но мама себя чувствует. Ну как сказать, ей хочется больше заботиться о дочери, вопрос, какая забота нужна вот этой вот взрослой дочери, которая замужем. То есть, какие варианты вообще тоже, как? Это, а ну, здесь два момента, смотри, здесь, во-первых, то, что, о чем Лена уже много раз говорила, маме надо чем-то заняться. Вот. И обычно я говорю, идите в бассейн, это всегда полезно, это всегда выработка там чего там эндорфинов, серотонина, это всегда и для физического, и для эмоционального полезно. И в любом случае это время, которое не мы повредит, тратим не на себя, да, а во-вторых, это время, которое мы тратим. Ну раз уж пошел такой разговор, да, что э, мне очень нужно применить куда-то вот мою заботу срочно. И понятно, что э, ребенок, который, видимо, уже в этом не так сильно нуждается, явно как когда-то нуждался во первых ну то есть во первых в бассейн ну, то есть а тут дальше бассейн заменяется на любое другое какой-то процесс до да, который именно человеку должен вовлекать и интересовать опять же к волонтерству можно вернуться да как куда свою заботу проявить я не знаю там елочки сажать проявите свою заботу о планете и проговаривать с дочерью очень очень хочу тебе помочь в этом или очень хочу провести с вами время вот такое-то у меня значит в пятницу бассейн в субботу там елочки в воскресенье волонтерство в понедельник вечером очень хочу провести время с вами все И я думаю что Согласна. Да, я, я согласна полностью еще тут смотрите, еще тут какой вопрос. Есть ли у дочери вот этой взрослые замужники дети, да? Можно таки спросить, сказать, что я готова быть там, я не знаю, там, не, они вашим детям на такое-то время там договориться, что в чем, в чем моя помощь нужна. Ну вот mm -hmm. в принципе не не не фантазировать а прям прямым текстом спрашивать. вообще у нас в нашей в нашей ментальности не принято спрашивать прямо ртом <задавать>, задавать конкретные вопросы что тебе нужно мы мы вроде как бы если любишь надо понимать то есть ну как же вот это вот ну и все мы вот играем вот в эти манипулятивные игры что он должен догадаться должна догадаться если любишь поэтому ну, нужно прям спрашивать, что нужно и что я могу, потому что, как это сказать, сколько времени я могу уделить внукам, это решаю я, бабушка, да, и в какой, в общем-то, а как... Как мне, в общем-то, с, с, с детьми, с моей моей дочерью или моего сына общаться, это решают уже родители этих детей, да, то есть как их кормить, как их одевать и как, в общем-то, как, это уже должны диктовать мне дети, а вот сколько я готова уделять времени, это уже... Я буду mm -hmm. решать, и тут надо понимать, что как бы мама, которая не готова уходить с работы, помните э, этот, господи, как же по семейным обстоятельствам, фильм шикарный, да, когда там, он говорит, ты должна была уйти, там вот это, он говорит, не-не-не, я работаю, я еще работаю, mm -hmm. это ваши дети, вы сами нянчитесь, в общем-то. Mm -hmm. Вот Это очень красиво и правильно показано. Вот. Кстати, этот фильм про, про хорошую нормальную сепарацию. Согласитесь, когда мама там влюбилась, уехала и вообще все встало на свои места. И все договорились в итоге. Все mm -hmm. в итоге договорились. Спасибо большое. Я услышала, что нам не хватило в этом году по моему проекту. Мы хотели включить... Э -э -э такой момент, чтобы сохранить психологическую стабильность, нужно заниматься физической активностью. Да, а да. зарядку-то мы как раз и не придумали. Поэтому Но... у нас есть следующий год, который скоро да. начнется, и можно будет реализовать уже продолжение вот именно заботы э, о психологическом здоровье через какие-то физические активности. У нас здесь у -у -у. есть представители Волгограда, которые очень активно работают в этом плане, и у них вот на, э, именно фоне нашего проекта уже создана такая группу по физической реабилитации, по суставной гимнастике, то есть они выделили какие-то сегменты, я уверена, будем обмениваться опытом. Дорогие подруги, спасибо большое, мне кажется, это был очень интересный, позитивный, полезный разговор для всех, и я хочу спасибо. поблагодарить наших экспертов, поблагодарить и Сашу, и Лену, которые так внимательно отнеслись вот к этой теме и поделились с нами своим опытом. Я хочу поблагодарить Марину, которая инициировала этот вебинар поблагодарить всех моих коллег, которые поддерживали нас сегодня и всех наших участниц. Я абсолютно уверена, что ваш жизненный опыт по взрослению и сепарации детей, если уже есть, он позитивный, если он только начинается, он таким, таковым будет, наш вебинар вам в этом поможет. У нас будет запись, мы его э, этот вебинар предоставим в наши чаты для тех, кто по рабочим моментам или каким-то другим занятостям не смог сегодня присутствовать. И я хочу пригласить вас на наш следующий вебинар в рамках э, интеграции программы «Женское здоровье женское и женское лидерство» в этот четверг, 24, 23, 23. Да, это 23 декабря у нас будет вебинар Твери, который э, будет посвящен как раз теме физического здоровья и а, очередной наш разговор на тему, почему мы так боимся ранней диагностики, какие у нас есть для этого возможности. Это будет тоже и вопрос психологии, и вопрос э, физиологических каких-то проблем. Э, это будет у нас эксперт и эксперт-психолог, которые э, поделится своим пациентским опытом в данном вопросе тоже. Поэтому у нас вебинар э, в четверг. Будет в 18 часов по московскому времени. И я приглашаю вас. Мы сделаем анонс и пригласим уже наших участниц. Сегодня я еще раз хочу благодарить всех, кто был с нами, поблагодарить наших экспертов. И всем хорошего настроения! Мы готовимся к повороту на лето, несмотря на морозы за окном. Я всего поддерживаю про лето. Спасибо всем, всего доброго. Здравствуйте, девочки. Всего доброго. Спасибо. Uh -huh.